В жизни не бывает защищенности. Жизнь опасна. Она не опирается на твердую почву. Она беспочвенна. Вы создаете проблему самим тем, что просите защищенности. Чем более вы просите защищенности, тем больше ваша незащищенность. Потому что опасность в самой природе жизни. Если вы не просите защищенность то никогда не будете о ней беспокоиться. Когда зелена трава, жизнь опасна. Если вы начинаете требовать, чтобы трава стала белой, возникает проблема. Проблема создана вами, не травой. Она зеленая, а вы просите ее стать белой. Она этого не может. Жизнь опасна, любовь опасна. И хорошо, что они опасны. Жизнь может быть безопасной, только если вы мертвы, тогда все определено. Камень опирается на определенную почву. Цветок ни на что не опирается. Цветок не защищен. От небольшого порыва ветра цветок может распасться. Лепестки осыпаются и исчезнут. Просто чудо, что цветок вообще существует. Жизнь чудесна. Она не вызвана никакими причинами. Просто чудо, что вы есть, хотя есть все причины к тому, чтобы вас не было. Зелость приходит только в этом принятии, когда вы принимаете и не только принимаете, но начинаете даже этому радоваться.